Боевая тревога, ракетная атака. Потом Боевая тревога, ракетная атака. Три, два, один, где старта. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака Лишь вставы не быть 2, какими 4 и 5 оттеки Создание рубежа обороны, кормовой переботки 3-й оттеки Создатель рубежа 5-й оттеки Командир рубежа обороны, варь к новой оттеки Боевая тревога! Ракетная атака! Есть, 4, 4, 4. 4, 4. Решил нанести ракетный удар в кратчайший срок по морской цели! Один! Ноль! Есть вход ракеты! Пожалуйста, to на канал!